Всем привет! Продолжаем играть в Fallout, ну играть так-то по стольку поскольку. Э, в основном э, продолжаем расмышлять Сегодня мы продолжим э, разговаривать о разработке ПО. Э, вся информация, практически вся, с небольшими моими дополнениями взята из книги э, Стива МакКоннела «Совершенный код». Э, красная такая книга, поэтому, кто не купил еще, покупайте. Итак, в прошлый раз мы разговаривали о метафорах а, Ну, сегодня закончим разговор о метафорах И пойдем дальше а, Пойдем а, а, Говорить о а, а, Ну, короче, о разработке ПО Что тут это? Так, давайте я загружу игру в прошлый раз я там поубивал всяких мудаков Которые Которые тут сидели и теперь мне желательно, наверное, полазить здесь везде. Ах, что-то тут темновато. Вот я вижу, то ли комнатка какая-то. Так, ладно, сейчас я тут положу по ящикам. Может, что-то найду. Ничего не нашел. А это что, просто комнатка? Так, так. Так, ладно, что у меня там. Перезарядится. Ой, перезарядиться Где тут правой кнопкой, наверное? Перезарядка. Сейчас я пи открою, гляну, что у меня по квестам. Э -м -м -м -м -м -м. Спасти посвященного. Да, это ж вроде он здесь и должен был быть. Только где он? где-то посвященный так фихи его знать, нету ладно пойду сейчас еще полазим <coughs> шерифа то убили убили и кто станет вместо него? Интересно. Так, ладно, по 3А тут закрыто. Так, ладно, продолжаем, да? Разговаривать. Разговоры. Люди, эффективно разрабатывающие... Высококачественное программное обеспечение многие годы посвятили сбору методов хитрости и магических заклинаний. Тут я могу от себя добавить, что да, магические заклинания есть. Некоторых особо таких прошаренных, высокопрофессиональных программистов есть даже в наличии бубен. Вот, и по бубену можно определить, насколько... Он высококлассный специалист Ну, там на самом деле Либо он очень высококлассный И это видно, потому что бубен Уже старый В нескольких местах э, Так, сейчас погодьте В нескольких местах под, подлатанный Вот, это видно, что Он, программист, решал очень тяжелые задачи Либо же бубен точно так же э, Подлатанный в нескольких местах Старый и, и может быть этот бубен нужен для того Чтобы э, Программист э, Даже написав hello world э, Получает кучу ошибок И использует бубен Ну это шутка юмора такая Так ладно э, Сейчас сейчас о, о 4 единицы кармы Я получил и опыта Попробую сейчас с этим потрендить. Спасибо за помощь, пожалуйста. Сейчас сбегаю к книжек, прикуплю, подучу и дальше тут побегаю, поищу. Так, и магических заклинаний. Да? Эти методы не правила, а аналитические инструменты. Хороший рабочий знает предназначение каждого инструмента и умеет эффективно его использовать. Программисты... Не исключение. А что за ук? Я чё нализался? Такое ощущение, что да. Так, мне надо вот это, мне надо вот эта книжка. Так, чем больше вы узнаете о программировании, тем больше аналитических инструментов и знаний об их своевременном и правильном использовании накапливается в вашем интеллектуальном инструментарии. Консультанты по вопросам разработки программного обеспечения иногда советуют программистам придерживаться одних методов разработки программного обеспечения в ущерб других. Негодяи такие. Ну, консультанты. Это печально, потому что если вы станете использовать только одну методологию, вы увидите весь мир в терминах этой методологии. В некоторых случаях это делает недоступными для вас другие методы, лучше подходящие для решения текущей проблемы. Метафора инструментария Поможет вам держать все методы Способы и хитрости В пределах досягаемости И применять их В уместных обстоятельствах Так Надо как-то тут дебет с кредитом Свести чтобы 3 А у меня 155 что получается? 46 крышек еще. Ну давайте. Сейчас 46. Готов. Нет, что-то я натупил. Не 46, а 36. Так. Что-то с мышкой. Вроде так, так. Так, что бы еще продать? Кастет. Так, сколько вот эта княженца стоит? 333 Костет Че тут у меня еще есть вот Этот пистолет он мне не надо Так, если я все куплю 1333 Это получается 273 Мне еще надо доложить Ладно, давайте я доложу А это все остальное кому-то другому продам 270. Готово, готово О, вот так вот Так, я вроде в этой бабу А не, есть еще книжки блин Учебник первой помощи Надо оно мне не надо Ук, ук, ук Я походу угашенный или укуренный Че со мной? Вроде ничего не ни облучение Ничего нету Карма Общая репутация 27 Великий герой, круто Итак, дальше. Комбинирование метафор. Что это такое? Так, сейчас я сравню. Это кувалды и это кувалды. Значит, одно можно продать. Сейчас я книжечки почитаю. Так, сейчас характеристики. Наука 63, да? А это электроника, по-моему. Раз. Два. Наука 72. Нормально. Сейчас я книжками это все прокачаю. Вот так. Так, сохранюсь. Итак, комбинирование метафор. Что это такое? Метафор имеет ивристическую, а не алгоритмическую природу. Поэтому они не исключают друг друга. Вы можете использовать метафору и метафору о коррекции и метафору конструирования. Если хотите, можете представлять разработку ПО, как написание письма, комбинируя эту метафору с вождением автомобиля, охотой на оборотней или образом динозавра, увязшего в смоленой луже. Используйте любые метафоры или их комбинации, которые стимулируют ваше мышление. Или помогают общаться с другими членами команды. Использование метафор дело тонкое. Чтобы метафора привела вас к ценным э, юристическим догадкам, э, вы должны ее расширить. Вы должны ее расширить. Чересчур или в неверном направлении. Но если ее расширить чересчур или в неверном направлении, она может вести в заблуждение. Как и любой мощный инструмент, метафоры можно использовать неверным образом. Однако, благодаря своей мощи, они могут стать ценным компонентом вашего интеллектуального инструментария. Так, я тут почитал всяких книжек. Наука 74. Перв... О, помощь 87. Круто. 124 холодное оружие. Да, кувалдой можно валить нормально. Натуралист 59. Это способность замещать необычные вещи а, во время странствий и знания растений и животных. Нафиг оно надо? Так, сейчас. Так, так. Так, что это, где это я? Это вход. Да, ну-ка я сейчас выйду и опять зайду. Так, продолжим, да? И давайте выделим основные ключевые моменты по метафорам. Ну, первое. Первый ключевой момент. Метафоры являются по природе эвристическими, а не алгоритмическими. Поэтому зачастую они немного небрежны. Ох ты блин, я забыл, что здесь у нас <coughs> небрежны. Да? Метафоры помогают понять процесс разработки программного обеспечения составляя его с другими, более знакомыми процессами. Некоторые метафоры лучше, чем другие. Сравнение конструирования программного обеспечения с возведением здания указывает на необходимость тщательной подготовки к проекту и проясняет различия между крупными и небольшими проектами. Аналогия между методами разработки программного обеспечения. Между методом программного обеспечения и инструментами в интеллектуальном инструментарии программиста наводит на мысль, что в распоряжении программистов имеется множество разных инструментов, и что ни один инструмент не является универсальным. Выбор правильного инструмента – одно из условий эффективного программирования. Ну и последний ключевой момент – это метафоры не исключают друг друга. Используйте комбинацию метафор, наиболее эффективную в вашем случае. Итак, по метафорам все. И сейчас поговорим о предварительных условиях. Вот. Популярная у плотников поговорка «семь раз отмерить, один раз отрежь» очень актуальна на этапе конструирования программного обеспечения. Затраты на которые э, э, ну, э, на этапе конструирования программного обеспечения, либо программы, и затраты на которые иногда составляют аж 65% от общего бюджета проекта. Получается, что это все враги? Или как? Ого! Вот это он ударил. Да, убили меня. В неудачных программных проектах конструирование иногда приходится выполнить дважды, трижды и даже больше. Как и в любой другой отрасли, повторение самой дорогостоящ дорого дорогостоящей части программного проекта ни к чему хорошему привести не может. Так, давайте-ка я здесь найду какие-то двери и убегу туда. Если я добегу, конечно же. Нага, добегу я, да. Добежал. Стану в дверях и буду валить их, как и прежде. Сколько у меня? Ну... Подлечимся. Так, нажмем пробел. Вот мудила. Ну давай. На тебе. Тяжело ранен. Промазал. Попал. Итак, важность предварительных условий. Да? Общей чертой всех программистов, создающих высококачественное программное обеспечение, является использование высококачественных методов, ставящие ударение на качестве программного обеспечения в самом начале, середине и конце проекта. и середине проекта, да, и конце. Если вы подчеркиваете качество в конце проекта, это приходится на этап тестирования системы. Именно о тестировании думают многие люди, представляя процесс гарантии качества программного обеспечения. О, а тут можно сохраняться, кстати. Это, видимо, в тех а, каких-то особых... Ёбки-палки, что я сделал. Я загрузил игру, а не... Ой, ладно. Надо быть повнимательней. Вот и все. О, класс! Они, они задели а, вот этих вот охранников и теперь замес пошел смотрите какой и теперь пошла а охранники довольно таки серьезные ребятки круто хорошо что я провтыкал и нажал загрузить получается мне эти товарищи помогли спасибо ребятки неужели мне с вами придется драться но ведь я ничего плохого не сделал вроде да давайте сохраним сохраним сохраним так uh. как бы от есть uh, именно о тестировании думают люди данная которые представляют процесс <coughs>, э, гарантии качества программного обеспечения. Но тестирование это только один из компонентов стратегии гарантии качества. Так, сейчас мы это все... Э, только один из компонентов да, гарантии качества. И не самый важный. Тестирование не, не позволяет а, обнаружить такие же ошибки как создание не того приложения или создание нужного приложения не тем образом эти ошибки должны быть определены и устранены раньше до начала конструирования но ну и кстати тестирование, мы, эм, тестирование нам не поможет выявить э, те как бы ошибки или неправильности работы о которых мы не знаем мы обычно тестируем на те неправильности, так сказать, о которых мы знаем, либо подозреваем. Вот вот, вот так вот. Так, также, также, также, идем дальше. Если вы уделяете повышенное внимание качеству в середине работы над проектом, вы подчеркиваете методы конструирования которым ну о которых мы в основном и будем говорить если вы подчеркиваете качество проекта в начале проекта вы качественно выполняете планирование определение требований и проектирование и проектирование так это кто такой Поторгуем. Если вы спроектировали автомобиль, ну, некий какой-то там автомобиль, то сколько бы вы его не тестировали, он никогда не пройдет превратиться в другой автомобиль но ну, в данном случае здесь был ä, пример ä, если вы спроектировали Pontiac ацтек то сколько не тестируй rolls-royce из него не получится так сколько мне 591 до да? 591 um... Вы можете создать самый лучший этот Pantiak от Стек, но если вам нужен Rolls Royce, то его нужно планировать с самого начала. Так, наверное, я патрончиков прикуплю. При разработке программного обеспечения... Такому планированию соответствует определение проблемы и определение и проектирование решения. Ого, 1600. Ну и патрончики не дешевые. Я могу сказать 1700. Чем мне тут не надо? Кувалда мне одна точно не надо. Эй. Эй, а как ты? Чё ты не ложишься? <клёх> Патроны эти тоже не надо. 2 200. <клёх> а, дробовик же мне тоже. У меня аж один есть дробовик. Зачем мне второй? О, 5048. <клёх> Ух ты! Снайперская винтовка. Можем винтовочку прикупить. <клёх> 4,400, так, что-то, что-то, крышки есть, крышки 300, ага, ага, значит, вот это, наверное, заберем, 4,648, да, надо докинуть, так, а сколько мне надо, это 4,648, да, а, получается 96 или что я что я не понял а, блин опять втыканул а, 4 еще надо убрать да Во, вот так вот Конструк... так давайте продолжаем это я тут отвлекся так, сейчас я гляну, что у нас тут еще По весу 112 Да, надо бы кувалду еще кому-то напарить Так, сохраню-ка я Вот так вот Так, итак, продолжаем Конструирование Это средний этап работы Поэтому ко времени начала конструирования Успех проекта уже частично предопределен Хочу купить товара О, о, о, о. А сколько одна штука стоит, стоит О, Рад Икс Вот этого мне тоже надо Пять штук возьмем Это чё, нет, это не надо Антирадина парочку Ладно, сейчас я это все выкину и буду докидывать. И все же во время конструирования вы хотя бы должны быть в состоянии определить, насколько благополучна ваша ситуация. И вернуться назад, если на горизонте показались черные тучи, неудачи. Так, вот это я попробую продать. Оно мне не надо. Вроде бы все... Дороговато, конечно же. Блин, крышки трачу. О, о, 19. Это сколько надо 80 не 77 или что? или опять на 10 ошибся не нормально так актуальны ли предварительные условия для современных а, программных проектов порой говорят что Предварительные действия такие как разработка архитектуры, проектирование и планирование проекта в современных условиях бесполезны. Такие заявления не подтверждаются ни прошлыми ни современными исследованиями. Оппоненты предварительных условий обычно приводят примеры неудачного выполнения, предварительных условий, делают вывод, что такая работа неэффективна. Тем не менее, подготовку к конструированию можно выполнить успешно, и данные, накопленные с 1970-х годов, свидетельствуют, что, свидетельствуют о том, что в таких случаях работа над проектом оказывается эффективней. Так, тут вроде... А, ну, нет, вот тут кто-то стоит. Отстань от меня. Тут зак закрыто. Так, попробую я сохраниться и, и открыть. Общая цель подготовки ⁇ снижение риска. Адекватное планирование позволяет исключить главные аспекты, главные аспекты риска на самых ранних стадиях работы. Чтобы основную часть проекта можно было выполнить максимально эффективно. Так где моя мышка? что-то с мышкой сегодня не удается вскрыть о открыл какой-то мужик запертый о это тот чувак э, из братства Но как? Ну понимаешь, вообще-то... О, тогда я сбегаю в братство. Так, говорим дальше. Безусловно, главные факторы риска в создании программного обеспечения это неудачная выработка требований и плохое планирование проекта. Поэтому подготовка направлена в первую очередь на оптимизацию этих этапов. Так как подготовка к конструированию не является точной наукой, специфический подход к снижению риска будет в значительной степени определяться особенностями проекта. Итак, какие причины неполной подготовки или в общем сейчас обсудим причины неполной подготовки вот так лучше так в брат возможно вам кажется что все профессионалы знают о важности подготовки и всегда до начала конструирования проверяют выполнение предварительных условий но к сожалению это не так Зачастую причина неполной подготовки к конструированию программного обеспечения объясняется тем, что отвечающие за нее разработчики не имеют нужного опыта. Для планирования проекта создание адекватной бизнес-модели, разработки полных и точных требований, и высококачественной Архитектуры Нужно, нужно обладать далеко Не три, тривиальными навыками Однако большинство разработчиков Этому не обучены Оооо Вот это я все возьму А потом это все продам Если разработчики не знают, как выполнять предварительную работу, то рекомендация выполнять больше такой работы не имеет смысла. Если работа изначально выполняется качественно, ее выполнение в больших объемах не принесет никакой пользы. Объяснение выполнения этих действий не является предметом обсуждения, ну, предметом нашего обсуждения. Так, идем дальше. Что у нас там дальше? Некоторые программисты э, умеют готовиться к конструированию, но м -м, пренебрегают подготовкой, потому что они могут устоять Перед искушением пораньше приступить к кодированию. Кстати, да, это, это, это, есть такая проблема. Такой вот, думаешь, так, надо все спроектировать, потом, да ладно, сейчас походу все налеплю. Ну и лепишь, лепишь и получаешь. Ну, так я освободил, слышишь? А, он говорит, этот, спрячь оружие, да. Да, да, да, сейчас спрячу. Не, не нервничай. Не нервничай, дружище. Так, о! Силовая броня, суперкувалда. Блин, ну гранатомет мне не надо. Лазер Вот суперкувалда или... Наверное, броню, потому что... Потому что... Давайте силовую броню. Иди и возьми ее у Майка Ну давай, Майк У меня кое-что есть <связь> Так, получается он не дал броню эту силовую Получается, если поторговать, я себе могу Магу, так а у него что то нифига нету Мне надо сейчас найти кого-то С кем можно поторговать Так, ладно Сохранюсь-ка я Сохранить, сохранить Так, так, так, так ну что ж, идем, наверное, дальше Так, Нужно а, уделять а, внимание проблемам, с которыми а, вы сталкиваетесь а, Поработав <coughs> над несколькими крупными программами, вы прекрасно поймете а, пользу заблаговременного планирования Ну и нужно положиться на свой опыт Давайте-ка я надену эту броню И чем чо? и чоу класс брони 33 а у этой 28 не ну вроде то ничего так добавила но блин веса у нее, ого! и сейчас надо куда-то это все пойти продать кому-то о круто смотрите как я выгляжу Наверное сбегал я в хаб и, и, и, и я же в хабе вроде бы Торговал там В хабе вроде бы или не в хабе Потом придем тут еще какие-то квесты намутим Но мне надо сейчас поторговать ну ладно <свечес> <свечес> так еще одна какая есть еще одна причина пренебрежения подготовкой конструированию какая есть а вот такая состоит эта причина состоит в том что менеджеры прохладно относятся к программистам которые <свечес> тратят на это время Это да, это есть такая проблема, когда менеджеры, на самом деле, могут не вникать в то, что ты говоришь, то, что говорят программисты. Иногда программист говорит, что это невозможно сделать нормально или это невозможно сделать быстро. Но менеджеру виднее, и менеджер говорит: так, нам надо, чтобы это все еще летало. Ну и добавляются костыли, костыли, костыли. А потом люди смотрят другие этот код и думают, что же за идиот писал этот код. На самом деле это не идиот. Программиста хотел по-хорошему написать, но из-за менеджеров получается очень плох плохой код он и некачественный и куча костылей и всего всего всего так что да это есть менеджеры тоже вносят свою лепту в этот весь процесс так сейчас я это все продам 1175 да, ладно Так, и вот что э, э, Стив МакКоннелд пишет Несколько лет назад я работал над проектом Минобороны И как-то на этапе выработки требований, требований Нас посетил куратор проекта, генерал мы сказали ему, что работаем над требованиями. Большей частью общаемся с клиентами, определяем их потребности и разрабатываем проект, приложение. Однако он настаивал на том, чтобы увидеть код. Мы сказали, что у нас нет кода. И тогда он отправился в рабочий, отправился в рабочий отдел, намереваясь хоть кого-нибудь из 100 человек поймать за программирование. Огорченный тем, что почти все из них находились не за своими компьютерами, этот крупный человек наконец указал на инженера рядом со мной и проревел. А он что делает? Он ведь пишет код. А Вообще-то этот, этот инженер работал над утилитой форматирования документов. Но генерал хотел видеть код. А нашел что-то похожее на него, и хотел, чтобы хоть кто-то писал код. Так что мы ему... Э, так что мы сказали ему, что он прав. Что это код. Ну, короче, ему показали не код. Э, но так как это генерал, то ему показали что-то похожее на код. И он согласился и вроде как был доволен. Этот известен называется как э, э, э, синдром э, WES c -A. или W-E-M-P Why is not uh, Sam Coding? Anything uh, типа, Почему Сэм не пишет код? Или uh, почему Мэри не программирует? Ну это у них там видимо такие вот аббревиатуры uh, Так вот, uh, что же uh, хочет uh, um, Стив сказать этим да? Если менеджер проекта претендует на роль бригадного генерала, и приказывает вам немедленно начать программирование, вы можете с легкостью ответить «Есть, сэр». И впрямь, какое вам дело? Но это плохой ответ, и у вас есть несколько лучших вариантов. Во-первых, вы можете решительно отвергнуть неэффективную методику работы. Если у вас нормальное отношения с начальником, и все в порядке с банковским счетом, это может сработать. Так, сейчас я гляну, что мне... мне бы попродавать это все. Сейчас я вот здесь в лавку оружейную сбегаю. Где мышка? Во-вторых, вы можете притвориться, что работаете над кодом. Разложите на столе листинги старой программы и продолжайте работать над требованиями и архитектурой, как будто бы ни в чем не бывало. Так вы выполните проект быстрее и качественнее. Порой этот подход находят неэтичным, но начальник-то останется доволен, и это самое главное. В-третьих, вы можете посвятить руководителя в нюансы технических проектов. Это хороший подход, потому что он увеличивает число грамотных руководителей в мире. Ну и, наконец, вы можете найти другую работу. Вот так вот. Независимо от экономических подъемов и спадов, хороших программистов везде не хватает. А жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на работу в отсталом учреждении при наличии множества лучших вариантов. Совершенно верно и поддерживаю. Ого! 5600. Не. -е -е. А сколько что-то силовая броня стоит? Так, 835. 835. Предложить. Так, может у него у нее еще что-то есть. Оружие. Кувалда, броня, то не Блин, может я сейчас сбегаю Все-таки к тем наркоманам а, Вот эта броня недешево стоит И накуплю себе А хотя зачем она мне надо сейчас Не, мне надо впарить эту броню кому-то У кого есть достаточно баблишка А у кого есть, может быть Вот здесь есть Так, идем дальше. Ой, блин, это сейчас опять, наверное, начнет э -э, стрелять, шмалять. Давайте я сохранимся. Этот неадекват. Жалко, шерифа нету, я бы на него пожаловался. Ну, я же говорил, блин. А если я его сейчас расстреляю? На тебя, гнида. А, сейчас эти прибегут. Ой, точно. Надо было здесь стать. Вот так вот. Очередью сейчас лупанем Нормально. Итак, идем дальше, да? Идем дальше по книге. Так, сейчас я перезаряжу оружие. Так, и что у нас там дальше? У нас там дальше... Голова такая. Самый веский аргумент в пользу выполнения предварительных условий перед началом а, конструирования. вы уже забрались на гору определения проблемы прошли мило по пути выработки требований сбросили грязную одежду у фонтана архитектуры и искупались в чистых водах подготовленности следовательно вы знаете что перед реализацией системы нужно понимать, что и как она будет делать. Ого! Так нельзя. Что и как она будет делать. Один из аспектов профессии разработчика – посвящение профана в особенности процесса разработки программного обеспечения. И вот а, как бы мы эй ты куда стоять вроде бы все лишь ж... да и вот а, в следующих как бы разделах главах мы об этом всем а, поговорим а, так Обращение к логике. Ну, так маленький разделчик называется. Что это? Подготовка к проекту – одно из главных условий эффективного программирования. И это логично. Объем, за планиров... Объем планирования зависит от масштаба проекта. С управленческой точки зрения, планирование подразумевает определение сроков, числа людей и компьютеров, необходимых для выполнения работ с технической же планирование подразумевает получение представления о создаваемой системе позволяющего не истратить деньги на создание неверной системы иногда пользователи не четко знают что желают получить и для определения их требований может понадобиться больше усилий чем хотелось бы как, -то, как бы то ни было это дешевле чем создать не то что нужно или похерить результат и начать все заново. Логично. Согласен. Поддерживаю. Так, только как бы мне вот это открыть, а? Я вижу, что она заперта. До начала создания системы не менее важно подумать и о том, как вы собираетесь ее создавать. Никому не хочется тратить деньги на бесплодные блуждания по лабиринту. Блин, а ключа-то у этого, у этого неадеквата и не было, да? А ну-ка я еще раз попробую. Что-то я здоровье теряю, я что, ранен или что? Что происходит ребятки أم, так раз два характеристики здоровье так вроде не ранен вроде все тут карма 28 великий герой ого крас убил раз скорпиона гули 4 гули только две женщины убил ну извините они нарывались они сами лезли Так, так, так. Ладно, буду ломать, пока не сломаю. Так, создание программной системы похоже на любой другой проект, требующий людских и финансовых ресурсов. Возведение дома начинается не с забивания гвоздей, а с создания анализа и утверждения чертежей. При разработке программного обеспечения наличие технического плана означает не меньше. Никто не наряжает новогоднюю елку, не установив ее. Никто не разводит огонь, не открыв дымоход никто не отправляется в долгий путь с пустым бензобаком никто не принимает душ в одежде ну конечно же кроме всяких неадекватов и не надевает носки после обуви ну и так дальше и тому подобное а программисты последнее звено пищевой цепи разработки программного обеспечения архитекторы поглощают требования проектировщики поставляют архитектуру а программисты проект приложения замок заело походу я вот этими своими попытками да загружусь может получиться Так, так, так, так. Сравните э, пищевую цепь разработки э, программного обеспечения с реальной пищевой цепью. Э, в экологически э, чистой среде водные жучки служат пищей рыбам, которые в свою, э, которыми в свою очередь питаются чайки. Это здоровая пищевая цепь. Если на каждом этапе разработки программного обеспечения у вас будет здоровая пища, а результатом ее станет здоровый код, написанный довольным программистом. Так, а что я здоровье теряю? Я что-то не врубаюсь. Вроде же я смотрел, ранений нет. Ой, микрофон упал, извините. Итак, если же среда загрязнена, жучки плавают в ядерных отходах, рыба плещется в нефтяных пятнах, чайкам не повезло больше всего, находясь в конце пищевой цепи, они травятся и нефтью, и ядерными отходами. Если ваши требования неудачны, они отравляют архитектуру, которая, в свою очередь, травит процесс конструирования. И результат это раздражительные программисты и полная изъяна в ПО. Ну да, когда костыль на костыле, это не может не раздражать. Походу, ничего тут ловить мне тут нечего. Что это такое? Это инструменты. Может инструментами попробовать поломать. А это что? Блин, отмычки, ребятки. У меня же тут отмычки. А я тут... Не удается. А ты попробуй? Не удается. А ты попробуй. Ай, ладно. А, при планировании высокой степени а, итеративного проекта вы до начала конструирования должны определить а, важнейшие а, требования и архитектурные элементы, влияющие на каждый а, конструируемый фрагмент программы. А строителям, а, собирающимся строить а, Поселок не нужна полная информация о каждом доме до начала возведения первого дома. Однако они должны исследовать место, составить план канализации и электрических линий и так далее. Но если строители плохо подготовят, подготовятся, канализационные трубы, возможно, придется проводить в уже построенный дом. Да, это кстати у нас иногда бывает Положат асфальт А потом вспоминают Ага, мы забыли поменять трубы Все ломают Меняют трубы но, Ну, и, ну вот И все, а на асфальт заново переложить денег нету Времени ушло много Ну, короче, да, это есть такой. Так, исследования последних 25 лет убедительно доказали выгоду правильного выполнения проектов с первого раза и дороговизну внесения изменений, которых можно было бы избежать. Ученые из компании Hewlett Pack, IBM, Huggers Aircraft, TRW и других организаций обнаружили что исправление ошибки к началу конструирования обходится в 10-быстро сохраняюсь обходится в 10 раз То есть, задумайтесь дешевле чем ее устранение в конце работы над проектом во время тестирования или после его выпуска ну тут помимо ну стоимость же включает, это и время работы программистов и и т.д. и т.п. даже не то что время это затягивается время разработки ну короче да, чем дальше идет проект и чем больше там вот этих ошибок, я могу сказать да, тем оно дороже и иногда менеджеры просто уже говорят, да ладно и так пойдет а что нам, ну действительно, зачем это все фиксить, править если э, можно накатить ух ты часы если можно накатить эти все требования ну типа э, надо было там э, 16 мег... ну пусть ладно блин 128 мегабайт оперативки для чего-то а потом такие ну короче у нас тут супер крутая программа теперь надо 16 гигабайт 8 ядер и 512 э, терабайт э, ssdшник ну, я прикалываюсь, конечно, но, но, но, но. Итак, общий принцип прост: исправлять ошибки э, как можно раньше. Чем дольше дефект сохраняется в пищевой цепи разработки программного обеспечения, тем больше вреда он приносит на следующих этапах, так как раньше всего вырабатывается требование. Ошибки, допущенные на этом этапе, присутствуют в системе дольше и обходятся дороже. Кроме того, дефекты, внесенные в систему раньше, оказывают более широкое влияние, чем дефекты, внесенные позже. Это также повышает цену более ранних дефектов. Вот так вот, вот так вот. Так, и тут у него такая табличка э, есть. Средняя стоимость исправления дефектов в зависимости от э, времени их внесения и обнаружения. Так, и вот тут э, а, стоимость, да. А если эту ошибку э, на выработке требований там э, внесли, то э, если ее своевременно исправить, то это стоимость 1, да. Ну, как бы такая же стоимость. А если э, Так, если обнаружили эту ошибку в проектировании архитектуры, то циферка 3 стоит. Так, сейчас что-то я не понял. Сейчас секундочку я разберусь в этой табличке. А, все. То есть если ошибка была унесена при выработке требований, то если сразу же исправить, то один к одному. Стоимость. Если же исправлять при проектировании архитектуры, то стоимость 3. Если же при конструировании, то стоимость 5-10. Если на этапе тестирования, то это стоимость 10. Ну и после выпуска программного обеспечения, стоимость 10-100. Ну, то есть это в 10-100 раз дольше. Если же ошибка была внесена при проектировании архитектуры, то при проектировании архитектуры, понятное дело, стоимость ее 1. При конструировании стоимость ее исправления 10, Ну, то есть 10 раз больше. При тестировании системы примерно в 15, ну и после выпуска программного обеспечения примерно 25-100 раз. Если же ошибка была внесена, то есть дефект при конструировании, то при конструировании, понятное дело, стоимость 1, при тестировании системы стоимость 10 и после выпуска программного обеспечения стоимость 10-25. То есть, как мы видим, чем э, э, позже появляется ошибка, ну, вносится ошибка, тем ее как бы дешевле э, исправлять. Вот. Соответственно, нужно очень внимательно подходить к этап ко всем этапам разработки ПО. Самое главное, то есть можно три пункта выделить, это выработка требований, проектирование архитектуры и конструирование. Так, так, так, так. Так, что тут дальше? Итак, идем дальше. Если вам кажется, что ваш руководитель понимает важность выполнения предварительных условий до начала проектирования, до, точнее до начала конструирования, попросите его пройти следующий тест, чтобы убедиться в этом. Итак, какие из этих утверждений являются самоисполняющимися пророчествами? Это вопрос. И, и вот три варианта ответа. Предлагаю приступить к кодированию прямо сейчас, потому что нам предстоит потратить много времени на отладку. Второй вариант. Мы не выделили много времени на тестирование, поскольку не ожидаем обнаружить много дефектов. И третий вариант. Мы изучили требования и проект приложения так Хорошо, что я не представляю, какие крупные проблемы могут у нас возникнуть во время кодирования или э, отладки. Так вот, э, ваш руководитель должен э, указать, какие из этих утверждений являются самоисполняющимися пророчествами. На самом деле все эти высказывания самоисполняющиеся пророчества и стремитесь к тому чтобы исполнилось последнее если вы еще не уверены что предварительные условия актуальны для вашего проекта то то слушайте дальше и в этой книге Стив кону это все будет обсуждать вот и на сегодня на сегодня по поводу обсуждений все то есть в следующей части э, игры и видео. Ну, продолжим, да, э, говорить о, э, о разработке ПО и, и все такое, короче. Так, и сейчас я напоследок. Напоследок попродаю все. Это мне не. не вот это все мне не нужно, и это мне не нужно, а вот это мне все нужно. Чё прикупить Радикса? то наверное прикуплю все. Денег в принципе у меня хватает, ментантов прикуплю. 10 тысяч, да ты что, а как... Ох ты, блин. 8 тысяч, ладно. Ладно. Аптечки. Нафиг они мне, они мне не нужны, они только место занимают. И вес, соответственно. Плоскогубцы. Что-то мне, наверное, вот это. Вот это я поубираю. Так, девятьсот 9979. Наверное, еще один уберу. 764. И еще один. А ну поторгуют или нет? Э -э -э -э. Жлобяра. Не хватает тут всего лишь сколько? 29 233 крышки. Мог бы сделать скидку. Так, готово вот так вот, ну чё предложить есть гранатки можно было бы впарить а почем гранатки а гранатка 300 а это почем а это 384 ладно, давайте две возьмем остальное сейчас деньжатами закину, 169 да? Вот так вот, 169. Нормалек, И что у меня по весу максимальному? 170, ну маловато, да. Блин, а что это за часы, кстати? Очень старые дыры, на самом деле не ходят. Походу это где-то в каком-то квесте, наверное, пригодится. Походу, что это такое? Таблетки? Блин, нахер я их купил? Ладно, сохраняю. Ну и, ребятки, на сегодня все. Поэтому всем спасибо за внимание. Подписываемся, комментируем. Покупаем книгу Стива МакКоннела, чтобы не слушать все то, что я говорю и зачитываю. Возможно, это нудновато. Ну и все такое. Всем пока.